Тема 866 «Услуги слушателя» В наше сумасшедшее время слушать друг друга никто не хочет, особенно родные и знакомые. Поэтому мы с радостью доверяемся случайным собеседникам в поезде, в камере, в больничной палате. В замкнутом пространстве многие просто вынуждены нас слушать, потому что бежать им некуда. Но в обычной жизни, когда невозможно поймать за руку случайного прохожего или добиться внимания со стороны давнего знакомого, тот в любой момент может положить трубку. Невозможность высказаться становится для обычного человека проблемой, и на помощь к ним могут прийти другие. И такие же несчастные люди, у которых другая проблема ⁇ нехватка денег. Так два несчастных человека соединяются во взаимновыгодном общении. Один жалуется, другой слушает. Так появилась услуга слушателя. Один за 500 рублей облегчит душу и облегчит жизнь себе и своим родным. Другой заработает от 500 до нескольких тысяч рублей в день и не умрет сегодня от голода. За полдня у этого объявления уже 27 просмотров. Можно выслушать в кафе. Как предлагает автор объявления, а можно и по телефону, будет дешевле. Зато ехать никуда не надо. Правда, оплату нужно как-то виртуально принять, работа несложная. Я сама одно время выслушивала одну случайную знакомую по телефону, правда, не за деньги, но как человек вежливый, не смогла ее сразу послать. Сиди себе, слушай и поддакивай. Через несколько лет подобного слушания уже можно будет становиться психологом, давать дельные советы и повышать ставку. А там, глядишь, вы откроете целую фирму по массовому снятию стресса у населения. Вообще к этой услуге творческий человек сможет прикрутить еще несколько идей, как услугу превратить в бизнес. 1. Вести архив человеческих историй, без конкретных имен, конечно, в виде блога. Народ любит читать о чужих человеческих страданиях, втайне радуясь, что их миновала чаша сия. А популярный блог — это заработок на контекстной и прямой рекламе, пиар себя и своих услуг, и прочее и прочее. Two. Сделать услугу слушатель лишь частью более продвинутых услуг, своих или в партнерстве с другими бизнесменами, которые помогли бы конкретному человеку комплексно или на более высоком уровне, например, клуб общения, куда они ходили бы уже не от раза к разу, когда припрет, а на постоянной основе, или продвинутые консультации психолога, юриста, частного детектива или диетолога. Как очень продвинутый вариант, сделать из этого действа шоу, типа как у Андрея Малахова или Леонида Закашанского, в той части, где они помогают простым людям разобраться в своих запутанных отношениях. Но на это, конечно, нужно согласие всех участвующих в процессе сторон. Как вариант, посмотрела у одного психолога, ищущего клиентов через YouTube. Можно предложить бесплатную услугу в обмен на возможность выложить ее в интернет на всеобщее обозрение. У нашего психолога это сработало. Люди идут и на YouTube. И на платный прием. Ваши шоу собеседник на час будут смотреть сначала на YouTube. А потом могут пригласить и на телевидение, Как пригласили Свету Курицыну из Иванова на НТВ благодаря фантастическому рейтингу ее интервью, показанных на YouTube. Аналогично повезло американской девушке, которая придумала простую услугу в своем городе, подвести девушку с вечеринки домой, читайте об этом в статье ⁇ Такси для девочек ⁇ Она записала несколько видео с подвозимыми девушками для рекламного ролика, и оно так понравилось многим людям и боссам с телевидения, что ей предложили организовать свое шоу. 4. Организовать специальное кафе для одиноких людей. Тогда они не будут тратить время на поиск ваших услуг в Интернете, а сразу приедут к вам на прием в ваше кафе. И вы заработаете на них не несчастные 500 рублей за час, а несколько раз по 500 рублей за час, если в ваше кафе зайдут одновременно несколько несчастных людей. Вообще, внимание к человеку, много важнее денег и славы. Одинокие люди, обеспеченные квартирами и деньгами, по ночам рыдают в подушку, потому что им не хватает настоящий друг или хотя бы простого человеческого внимания. Беспризорники тянутся к бандитам не потому, что их манит приключения, а потому что те протянули им руку помощи, в отличие от большинства людей, проходящих мимо. Поэтому если вы сможете искренне выслушивать человека, вам не придется заманивать его к себе вау эффектом и громкой рекламой. Он сам вас найдет, придет и останется.